Всем привет! Меня зовут Артур Роуз и в этом видео мы поговорим о том, как же раскрутить Инстаграм. Ну на самом деле методов на сегодняшний день очень много, очень много приложений различных, программ. Вот. Но я расскажу сегодня об одном особенном моменте, как сделать так, чтобы ваш Инстаграм раскручивался каждый день на протяжении там 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, почти без вашего участия. Вот. И расскажу, как накрутить там подписчиков. Если успею в этом видео, возможно, в следующем, как накрутить там количество лайков. Поначалу это нужно, потому что подписчиков у вас не будет, ну, не так много. Вот. Также поговорим в следующих видеороликах о хэштегах. Ну а сегодня давайте начнем. Итак для начала что нам нужно для начала нам нужен браузер Mozilla вы должны будете его скачать я его уже скачал ссылку на этот браузер я обязательно э, укажу в описании под видео итак скачиваем браузер Mozilla заходим в него после этого переходим на сайт bootup.me э, на него ссылочку я тоже обязательно дам в описании также Итак, регистрируйтесь в этом сервисе, заходите в него, потом вот тут будет кнопочка наверху «Установить bootup-панель». Вы нажимаете ее, устанавливаете bootup-панель, нажимаете «Разрешить», она установилась. После этого значит так нажимаем «Установить сейчас», «Перезапустить сейчас». Но я не буду перезапускать, потому что у меня уже панели установлены. Да? Окей. Okay. После того, как он у вас перезапустится, закроется и откроется заново браузер, значит, нажимаете кнопку запустить Бутап панель. Тут нужно ввести будет e-mail и пароль, по которому вы регистрировались. Ну, смотрите, вот тут вылазит сразу окошечко доступна новая версия панели, установить сейчас. Вот, я ее уже на самом деле установил. Тут какой-то баг, ну, небольшой, она почему-то вылазит заново. Но вы просто нажимаете отмены, и все. После этого, значит, зашли в свой аккаунт. Тут вот вы должны будете добавить свой аккаунт с Инстаграма. Вы будете нажимать. Uh, вот смотрите, сейчас еще раз покажу, вот сюда, да, нажмете, после этого uh, нажмите, uh, нажмете, значит отображаемое имя, не обязательно его набирать, uh, но ну, я вам советую, чтобы не путаться делать такое же, как у вас uh, название аккаунта, uh, тут ваш никнейм в ход, uh, когда вы используете в инстаграм и ваш пароль, после этого делаете проверить и добавить а вот и сохранить итак но мы выбираем уже аккаунт потому что у меня уже есть аккаунт я выбрал свой итак значит после этого сейчас секундочку посмотрим так профиль ага ну понятно окей а теперь заходим значит смотрите сразу говорю функцию тут много вы можете посмотреть там в демо-версии, что будет доступно, но среди всего, вот заходим в цены, да, тут есть кучу-кучу пакетов разных, можно почитать про каждый пакет, есть автоматический постинг, допустим, загрузили, 50 постов на автомат и они у вас будут там ежедневно допустим какое-то время выкладываться это удобно для тех кто там делает допустим бизнес да там в Инстаграм или еще что-либо так окей значит потом что есть есть подписка автоматическая на людей по заданным параметрам, допустим, можно подписываться э, только на определенные аккаунты, там, да, допустим, э, исключить какие-то параметры, э, например, э, сделать фильтр там, подписываться на людей только в городе Москва, там, да, или по географическому плану, там подписываться там только вот на людей в центре Москвы. Там, ну, то есть, сейчас я это все покажу. Так, ладно, смотрите, среди всех пакетов э, тот пакет, э, который лучше всего на сегодняшний день, я все пакеты проверил, вот категория спец, и тут пакет вот спец есть, а, значит заходим в него, прочитаем. Значит тут модуль значит спецпоиск автоматизация спец, лайкер ленты, unfollower. Но модуль лайкер ленты, что он делает, когда у вас будет много подписчиков и когда вы раскручитесь вы же понимаете для того, чтобы ваш аккаунт поддерживал активность нужно лайкать фотографии. Изначально когда вы будете раскручивать аккаунт вы будете подписываться на людей. И, э, скажем, вы подписались на 5000 человек, неужели вы будете постоянно лайкать каждую фотографию? Вы заколебетесь, вы так будете 24 часа в сутки. А тут вы включили, запустили программу, программа за вас добавляется к людям, она подписывается на них, лайкает их фотографии, э, значит, и... И, значит, э, после того как вы пролайкали их фотографии, подписались на них, еще какое-то время вы на них подписаны, они, значит, делают какие-то посты, ваш робот их тоже лайкает, и человек взамен подписывается на вас. И со временем вы задаете а, этой программе роботу задание, допустим, на отписку. А вы от всех отписались, но из 5000 там, на вас осталось подписано там, 500 человек, да? допустим, 10% конверсии, это очень круто на самом деле. Вот, ну, смотрите, что касается моего аккаунта, да, вот у меня конверсия очень маленькая была, там, может быть 5%, 2-3%, я точно не помню, по-разному было. Но мне удалось до 12200 подписчиков раскрутиться, вообще не напрягаясь, там, ну, буквально за месяц. А вот, э, в принципе, в Инстаграм бизнес я не веду. Вот, хотя сейчас об этом подумаю. И думаю, нужно будет его дальше раскручивать. А я подписан только на 193 человек. И то там от некоторых сейчас будет отписываться. Так, окей. Значит, возвращаемся в BotopMe. Давайте же посмотрим, как все-таки это делается. Значит, по счету, кстати, вообще самого пакета. На демке вот видите, демо-доступ, да, активировать демо на 4 часа бесплатно. Вы можете 4 часа абсолютно бесплатно попробовать. Вот. А по поводу значит покупки, на полгода стоит 420 рублей 99 копеек. По поводу покупки на год 6029 рублей. Но у меня есть промокод на 10% скидку вот если я не ошибаюсь так сейчас я зайду посмотрим так мои промокоды мои промокоды окей так вернемся значит мой промокод пишите на латыни Артур нижнее подчеркивание Россес. Вот. И после этого 10% скидка. И для вас сервис будет на год стоить 5426 рублей 99 копеек. Руб. Ну, грубо говоря, 5450, да. То есть вот так вот. На полгода 3 800. Но советую на год. Намного выгоднее и дешевле получается. Сервис реально огонь. А также смотрите, сразу хочу сказать что если у вас будут какие-то вопросы, вот смотрите внимательно, при оплате там на 6 месяцев проводим бесплатное обучение по Skype. да. Но сразу говорю, я там не владелец этого сервиса, вот, и рассказываю про него исключительно потому, что это реально сервис номер один в России. То есть я им пользуюсь сам, я им очень доволен, и поэтому я решил записать про него видео. Вот, конечно... Благодаря данному видео, то есть я наберу какое-то количество там подписчиков, да, получу там а, какие-то хорошие отзывы, для меня это тоже не бескорыстно, то есть я получаю подписчиков, ну а сервис своих клиентов. Но сервис реально супер. Итак, а, значит, смотрите, давайте почитаем, а, значит, что можно сделать. Геопоиск по координатам в определенном радиусе. То есть мы будем выбирать определенный радиус такой кружочек и значит наводить туда, куда хотим в любом городе в любой стране и находить людей под куполом, так сказать. Потом можем собирать подписчиков определенного аккаунта. Ну, допустим, вы там какой-то ведете бизнес, ну в сфере там, допустим, цветочного бизнеса, да, находите такие же там аккаунты в вашем городе, ну, скажем, там в Москве тоже цветочным бизнесом кто-то занимается, собирайте эту базу подписчиков и начинаете с ней легко работать просто э, вы ее как бы берете э, и робот начинает автоматически на нее подписываться вот лайкать ленты и люди видят похожий аккаунт и если у вас будет качество цветов скажем там ну вообще любой продукт неважно какой у вас бизнес не хуже а цены даже лучше то конечно клиентов можно легко переманить Итак, сбор лайкнушев графику определенного аккаунта. Что это значит? То есть вы можете, скажем, зайти кому-то в аккаунт, неважно, бизнес это или частный аккаунт, и собрать не просто подписчиков данного аккаунта, а собрать активную базу подписчиков именно тех, кто лайкнул э, фотографии данного аккаунта, то есть тех, кто лайкает фотографии аккаунта, это значит аудитория на активна, и вы можете собрать именно активную аудиторию, а не просто всех подписчиков, да, потому что есть люди подписываются и там никогда не смотрят свой инстаграм, я не знаю, раз в год проверяет его, а тут именно нам программа позволяет собрать именно активных, э, значит, подписчиков. Итак, дальше. Сбор комментаторов определенного аккаунта. То есть это тоже самое. Это активная та же самая аудитория, но не те, кто лайкнули, а те, кто комментирует аккаунт. То есть это говорит тоже об их активности. Дальше. Работа с активной аудиторией конкурента. Ну, тоже мы рассмотрим. Аналитику данных тоже посмотрим. Огромное количество фильтров для более точного поиска целевой аудитории. Фильтры мы тоже с вами рассмотрим, их очень много. Бесконечно глубокий поиск по ранее собранным данным. То есть, ну, допустим, вы собрали базу там, одного аккаунта или нескольких, объединить ее можете и можете ее начать вытачивать, да, как камень, там вытачиваем какую-то определенную фигуру, какую нам нужно. То есть убираемся все лишнее, лишнее, лишнее. Допустим, там, взяли какой-нибудь знаменитый аккаунт у человека, там, миллион подписчиков, там, или два миллиона, да? А, ну, какую-то звезду, там, российскую, к примеру, или американскую, неважно. И начинаем фильтровать. Сначала профильтруем ее на тех, кто лайкнул графику, допустим, определенного аккаунта. Потом на тех, кто комментировал, допустим, да. Потом берем их, объединяем. Допустим, можем э -э, задать фильтр по тому, что, к примеру, э -э, кто-то может быть указывает э, свой телефон, но в основном свой телефон указывают э, магазины, там всякие э, аккаунты бизнеса, или пишут э, слово WhatsApp. И мы можем написать, что те, кто пишет слово WhatsApp, или Viber, или сотовые цифры какие-то вообще, да, э, то не включать их в базу, тоже их убрать. И таких фильтров очень много. Сейчас будем знакомиться. Работа одновременно 6 аккаунтов. В разделе «Мои задачи» удален на нашем сервисе. То есть благодаря этой функции благодаря этому пакету мы вы можете вести одновременно не один аккаунт а вплоть до 6 аккаунтов ну возможно у вас несколько аккаунтов, возможно у вас бизнес, возможно вы хотите раскручивать а, другие аккаунты, то есть вы а, возможно а, будете заниматься раскруткой инстаграма, именно этот сервис позволяет это делать легко, то есть вы взяли 6 клиентов а, на один пакет, если вы хотите 12 клиентов, купите 2 пакета, у вас будет 12 клиентов, вы загрузили в раздел мои задачи, вот он находится здесь поставили задачу допустим на одном аккаунте там подписываться на втором аккаунте там лайкать ленту на третьем аккаунте там уже подписались на 50 тысяч человек сейчас нужно обратно от них отписаться ставим задачу отписку значит да и все запустили эти задачи компьютер даже закрыли выключили и ушли занимайтесь своими делами робот за вас абсолютно все проделывает то есть робот за вас все делает так, 100 файлов для хранения на сервере. Но это файлы как раз, это базы, с которыми вы работаете. Что с ними можно делать, я потом покажу. Встроенная защита от повторных комментариев, подписок и лайков. Ну, то есть, если вы уже лайкали какую-то фотографию или подписывались уже на этого человека, то встроена защита от повторных комментариев, подписков и лайков. Да? Встроенный ограничитель антибан, суточный лимит. То есть антибан нужен для того, чтобы... Ну, смотрите, в Инстаграме очень жестоко относятся к тому, как все используют, как раскручивают там свои аккаунты. Если вас, допустим, забанили в Инстаграме, то нельзя восстановиться легко. вообще ну То есть не как ВКонтакте там, взяли и восстановились, да? написали там в администрацию. Тут у вас забанят и раз навсегда, и все. Плавающие задержки между действиями. А, окей, то есть задержка – это... Временная пауза. Ну, допустим, вы поставили подписку да, там на, там, скажем, 5000 человек. Вы же не будете постоянно подписываться на каждого. У вас Инстаграм опять поймает и забанит. Он определит это. Мы ставим задержку, ну, там я обычно ставлю там 60 секунд. То есть робот будет подписываться на человека, потом 60 секунд ждать ничего не делать, и потом снова подписываться на человека. Регулярное обновление, оперативная поддержка, обучение по скайпу. Ну, как я уже говорил, э -э, если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы сможете проконсультироваться по скайпу, если у вас будет данный пакет. Если у вас демо доступ, у вас по скайпу, понятно дело, никто не будет консультировать. Итак, давайте посмотрим, значит, заходим. Вот тут, смотрите, бутап панели я запустил. но ну, стандартные есть какие-то у меня функции. Инструменты, они есть у всех. Про них поговорим позже. И, значит, про, да. Вот мои, значит, сервисы, которые мне доступны. А мои задачи, как раз вот модуль этот включен, задачи, да, про которые мы с вами говорили, где можно удаленно э, поставить задачу, и робот все будет делать, даже если ваш компьютер будет выключен. Это делается, потому что на сервере э, именно данного э, сервиса, именно данного сайта. Если вы не будете ставить мою задачу, а просто запускаете робота на своем компьютере, то, естественно, компьютер выключать не стоит. А вы вот. можете делать и так, и так, то есть без разницы, благодаря данному пакету. Дальше спецпоиск, но это демо, она у меня была активирована, она нам не нужна, вот он спецпоиск, который я купил, автоматизация спец и лайкер, лайкер лента, извините. Итак, спецпоиск, значит смотрите, тут две кнопочки, да? значит вот эта вот кнопочка, мы ее нажимаем, и тут мы попадаем на вот это вот меню, где мы можем прочитать, либо мы вот нажимаем вот эту кнопочку, это параметр. Итак, мы находим сейчас в спецпоиске. Ну, давайте в этом уроке я вам покажу, как, значит, делать спецпоиск. Ну, то есть сначала для того, чтобы раскручиваться, нужно сначала найти базу подписчиков. да? Ну, вообще, базу какую-то собрать. Чтобы с ней работать, для начала ее нужно собрать. Итак, давайте, мы можем, смотрите, собрать по тегу. То есть, ну, нажимаем по тегу и выбираем там список хэштегов. Либо мы можем по имени найти. Допустим, мы можем по гео найти. И мы можем найти там, из файла. Ну, давайте, допустим, по имени. А, ну, по имени мне, к примеру, очень нравится там веселый канал Амирана Сардарова, который всем известен под названием «Дневник хача». А вот, и я надеюсь, он не против будет, если мы э соберем его базу подписчиков. Ну, на самом деле. Так, э сейчас я посмотрю, как его аккаунт называется. Я по памяти не помню. А так, так, так, так, так, так. Ага, нашел. Итак, значит, выбирайте файл, да, если вы можете заготовить какие-то файлы заранее. Так, окей. Введите имена через пробел. Можно несколько имен. Ну, допустим, давайте мы ведем Амиран аккаунт, Амиран 3.3.5, Ну, то есть у него довольно-таки активная аудитория. Вот, они живые как бы с ними можно работать вот. Амирану большой респект очень крутые видео очень большой фанат поклонник Итак, значит выбрали его аккаунт то есть название аккаунта мы смотрим в инстаграме нажимаем значит все выгружать данные на сервер описание файла, так как э, вы его назовете. Я советую называть именно так, э, чтобы было понятно. да? Назовем база, нижнее подчеркивание, амирана, амирана. Так, окей. Теперь смотрите, что мы можем еще делать. Э, мы можем также собрать помимо э, значит, базы количество собираемых фото и видео, то есть у этой базы можем еще собрать одновременно не только эту базу, но и э, не какие-то э, фотографии, да, допустим, или видео, вот. И мы, допустим, ставим три. Это значит то, что э, вот допустим у базы у Амиран 275 тысяч подписчиков, да, и вот мы ее будем собирать, и у каждого подписчика будем собирать последние три публикации. Для чего это? С этими публикациями потом можем работать. Также мы можем поставить фильтр. Смотрите, а, то есть если мы поставим фильтр, если я нажимаю использовать фильтр, то вот тут появилась, значит, менюшка, видите, ее до этого не было, фильтр. Я включаю, и появляется фильтр. Я нажимаю фильтр, Ключевые слова в медиа, значит, ключевые слова, ну, смотрите, во-первых, аватарка профиля, она должна быть, то есть, если ее так вот не будет, то все равно эта база будет собираться. Если я включу, то если у аватарки не будет, профи, у профиля не будет аватарки, то этот аккаунт не будет собираться. Также вот тут вот ключевые слова в профиле те которые как бы нам не нужны допустим я могу написать либо в поле веб сайт либо в полном имени либо в поле био либо везде но я ставлю везде и допустим выберите файл но у меня нету заранее шаблона его тоже можно создать я выбираю там ключевые слова ну допустим если у человека WhatsApp или вайбер можно нажать да там Допустим, набираем вот так Viber, нажимаем плюсик, видите, он попал сюда. Ну, и то есть, если у человека будет слово Viber, неважно, в адресной строке, в сайта или в строке там bio, то он уже, значит, не будет добавляться. Также можно, смотрите, так, сейчас уберем это, чтобы убрать, два раза нажимаем быстренько, с левой э, кнопкой мыши. Смотрите, тут можно добавить, плюс это значит то, что мы будем добавлять э, только тех, у кого есть э, вот в этом, значит, в меню именно, э, когда я говорю меню, я вам сейчас покажу, что это такое. Так, Вот это меню, то есть вот в этом, в имени, вот в этом описании и вот в этой адресной строке непосредственно. То есть если я выберу по шаблону есть шаблон то есть я могу сам что-то придумать а могу выбрать использовать шаблон плюсик телефон почта и сайт то он будет собирать только тех у кого указан либо то есть и телефон и почта и сайт если то есть не просто телефон а именно телефон и почта и сайт если минус значит это значит то что не будет их собирать людей у которых есть телефон почта и сайт но зачем нужна База у тех, у кого телефон пошли сайт. Ну, для холодных продаж, например, да, вы можете собрать любую базу и начать им что-то предлагать. Ну, допустим, Амиран сам берет свою базу, собирает и собирает именно тех, у кого указаны данные, либо может не только телефон почитать может выбрать только телефон номер да и допустим его менеджер по продажам там начинает прозванивать что-то предлагать допустим здравствуйте там мы там продаем там билеты там на там концерта амирана там или олега майами вот он кстати вчера приезжал у фудовал концерт то есть и вот можно отдел продаж допустим сделать собрать базу олега майами там амирана именно с телефонами, номерами людей, и дать эту базу отделу продаж, посадить одну девочку, и она будет обзванивать, да, что-то им продавать, предлагать а, своей целевой аудитории. Вариантов на самом деле масса, что можно с этим делать, голову только стоит включать. Можно собирать электронную почту только, а, и на почту присылать какие-то сделать рассылку с помощью любого сервиса. Сейчас есть сервисы в один клик можете там хоть миллион письма отправить сразу, да, и не тратить время, допустим, на обзвоны. Но все равно звонки это самое лучшее. Вот, можете не собирать, то есть отказаться от тех, у кого есть электронная почта. Ну, смотрите, на самом деле этот фильтр мне сейчас не нужен, я вам просто продемонстрирую, поэтому именно этот фильтр я отключу. Вот. А что мне интересно? Количество лайков в медиа. То есть, ну, для того, чтобы, ну, чтобы человек был активный. Тут вот такой индикатор есть. И то есть я буду ставить количество лайков э, от, там, скажем, там, 10, 20, допустим, и, там, до разницы до скольки, да? От 20 количество лайков в медиа должно быть. То есть человек должен быть активным. Э, ну, давайте даже вот так вот. Чтобы человек был, ну, очень активным. Количество комментариев в медиа. Ну, можно поставить там от 10, допустим, да. Дата последней публикации профиля. То есть это сколько а, дней назад, чтобы человек был тоже активным, ну, там, последние, допустим, 7 дней. Так, количество медиа в профиле. То есть количество э, постов в профиле, ну, тоже, чтобы человек был активный, то есть их должно быть, ну, хотя бы там, не меньше 100 давайте вот так вот индикатор сделаем не меньше 100 и сколько угодно там да так количество подписок в профиле то есть человек тоже подписан но если у человека 0 подписок то скорее всего он и на вас не подпишется если у человека есть ну хотя бы подписок я не знаю там ну скажем, грубо говоря, 300, то он, скорее всего, и на вас тоже подпишется. ну Давайте даже 200 поставим. Количество подписчиков профильное, но это не обязательно, чтобы у него много было. После этого мы нажимаем кнопочку Сохранить. Обязательно. Все, сохранили. Проверяем. Иногда фильтр не сохраняет, и бывают такие баги. Вот. Для того, чтобы э, багов не было, каждый раз, когда запухой фильтр, сбрасывайте предыдущие настройки, только потом выставляйте новые, потом нажимаете ⁇ Сохранить ну, ⁇ Но у нас, видите, все осталось все нормально. Опции. Ну, тайм-аут 100 секунд стоит, да? Вот, окей, пускай так и остается. Так, ну, в принципе, мы все выбрали. Единственное, что э, вот тут, смотрите, вот, описание, э, выгружать данные на сервер, да? Э, э, то есть... Фо, вот эта база нас хранится в виде э, файла у меня на сервере и этот файл вот я до этого называл база там амирана но видите я сохранял там пока фильтр она стерлась поэтому будьте очень внимательны на такие мелочи называем ее заранее база амирана и допустим пишем активная да активная окей все после этого нажимаем запуск бутап так видите вот тут написано выполняем вход в систему получаем токены instagram то есть робот начинает работать сначала он входит так еще кстати очень важный момент чуть не забыл вам нужен сервис icon Square называется ссылку на него тоже укажу Вот так он пишется icon Сквайр как-то так. сейчас До конца не помню. Сейчас мы его найдем с вами. Так, икона Сквайр. Вот он. Вот он. Так, ну смотрите, робот начал работать. Видите, онлайн. Тут написано сколько в очереди выполнено. Пользователи. Графика. То есть, пока видите, он сеет, пока не собирает данных людей, пока отсеивает. Так, значит, вот этот сервис Icon Esquire, это очень хороший сервис по аналитике, и он нам обязательно нужен для работы с данным аккаунтом Bootup Me. То есть, тут вот видите, вот эту кнопочку, нажимаете ее, и обязательно заходите в свой аккаунт но ну, я уже в него заходил поэтому просто авторизируюсь вот видите мой аккаунт все выбирайте тут часовой пояс какой вам нужен но мне нужен скажем ну ладно пускай москва стоит не важно вот. то есть ну в принципе все так тут есть аналитика очень удобные инструменты, еще куча всего полезного, но самое главное, что необходимо, это именно зайти в этот сервис для того, чтобы BootUpMe работал четко. Так, ну в принципе на первом уроке я вам показал с помощью какого сервиса можно абсолютно автоматом раскручивать свой аккаунт 24 часа в сутки. А как именно это делать, я тоже показал, ну, правда, в легкой форме, но тоже быстренько продемонстрировал. Я буду еще в дальнейшем записывать новые видеоролики где буду более четко показывать и все рассказывать поэтому обязательно подписывайтесь ставьте лайки если видео это вам пригодилось это сервис напоминаю он самый лучший в россии я вам буду в следующих видео рассказывать более подробно об этом функционале как делать поиск по гео про который рассказывал, когда можно находить задавать любой радиус и находить людей в радиусе любого места да там или когда только вы будете собирать там женскую базу или только мужчин или только определенного возраста или там с контактами то есть но ну, возможности очень много все это мы будем рассматривать в дальнейших видео но на этом я с вами прощаюсь напоминаю с вами был артур роуз если видео было полезным Пожалуйста, поставьте лайк, для меня это очень важно. Добавляйтесь ко мне в инстаграм, вконтакте, в ютюбе. Если остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях под этим видео. Все ссылочки я укажу. Также напишу свой промокод на этот сервис, который дает там 10% скидку. Всем пока, ребята. Удачи!